Если вы задавались вопросом, куда же сходить в Санкт-Петербурге, где же можно отдохнуть и потусить, то это видео специально для вас. Всем привет, меня зовут Мишаня, и вы на канале Куда сходить в СПБ. Я считаю, что каждый житель города на Неве и каждый турист должен побывать на питерских крышах. И именно сегодня туда мы и пойдем. И, как говорится, лучше один раз видеть, чем сто раз услышать. Поехали! over when you say you're feeling lonely if you over When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing me. Если резюмировать сегодняшний день, что могу сказать? Я в диком восторге, потому что это одна из самых красивых крыш города, на которых я бывал. Это одна из самых высоких точек центра, так что вид открывается практически на все. Видно огромное количество достопримечательностей города, открывается вид на большое количество колодцев. Также имеется спуск на сей других крыш, так что погулять там можно довольно долго. Пацаны, тащите туда своих девчонок, девчонки, тащите туда своих подруг, делайте видео, они это получаются очень классные, получается там очень классные селфи. Если хотите записаться на экскурсию, то контакты экскурсовода будут в описании под видео. Если она вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И на вопрос, где же можно погулять в Петербурге, я отвечаю, на крышах города. С вами был Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Пока-пока!